Площади два метра квадратных, поданство, РСК 50, одно звено ГДЗ. Эвакуировано пять человек, среди них один ребенок, одиннадцать, двадцать шесть. 205 в рубле передавай. Локализация. 119, понятно, локализация. Одиннадцать, двадцать шесть. Поляна 307 седьмой прибыл. Контейнеров на контейнерной площадке одиннадцать двадцать Поляна, я триста седьмой прибыл машину критика пятьдесят один. Триста понятно, прибыли одиннадцать, двадцать